и благодаря за свидетельство чтобы нам знать за что молиться как молиться тема моей проповеди сегодня тема на называется так такая молитесь молитесь это слова Иисуса Христа. Вас Иисус из Евангелия Матфея 24 глава 20 стих. Молитесь, 20 чтобы, 20. чтобы не случилось бегство вашей зимой. Бяг, бягство, то да все а, такие страшные слова. Такие, такие страшные Не правда ли? Али? Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос а, учит своих учеников, апостолов, и апостоли, чтобы они в последние времена, в времена молились о том, чтобы их бедство случилось не зимой. Да молят бяк им, да случи не а, конечно, это было в преддверии определенных событий. И мы сегодня об этом прочитаем более подробно. Как прообраз того, что будет происходить в последние времена. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 24 глава. И просто прочтем. И допочитаем. Что здесь написано? Как вот пишет ук. С первого стиха. Вот первый стих. На проекторе можете читать на болгарском языке. И, выйдя, Иисус шел от храма, приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Илеонская, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет?» Это один вопрос. "Твоя один вопрос. И какой признак Твоего пришествия и кончины века? Это второй вопрос. Твоя вторая вопрос". То есть они задают ему два разных вопроса. Ему два вопроса. Когда будет вот это разрушение храма? случится Второго храма в Иерусалиме. в Иерусалиме. Потому что он был уже один раз разрушен. И, и восстановлен. И Теперь Иисус Христос пророчит о том, что он опять будет разрушен. Камня на камне не останется. на и это на самом деле произошло и случило, мы знаем что в семидесятом году години, после рождества Христова след на Иисус Христос, римляне разруш, разрушили храм разрушили храма, и убили очень много евреев и те убили много евреев. так много что много, кровь лилась по улицам как река, река. кто-то успел сбежать кто-то не успел сбежать. Кто-то прислушался к Иисусу Христу. Иисус Кто-то не прислушался, пренебрел. предвид. И погиб. И загинул. какой, какой то конечно, смерть. И вот здесь Иисус Христос им отвечает. И тут Иисус Христос ему берегитесь, чтобы «Чтобы кто не прелестил вас? Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить, Я Христос, и многих прелестят. Также услышите о военных и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады мор, земли, по местам. Все, все же это только начало болезни». Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете не, ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и плестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Вы знаете, вот, конечно, кто-то может задать такой вопрос. может да, задать такой вопрос. Но как же Бог может говорить такое? Как Бог может доказывать вам? Но Он же всемогущий. Он же всеведущий. Ну, неужели Он не может сохранить своих детей? Неужели Он не мог сохранить храма? Это же был Божий храм. В нем совершались служение поклонения богу как иисус христос может учить своих учеников чтобы молились о том как иисус христос может своих учениц, чтобы их бедство не случилось зимой или в субботу или и вы знаете вот я сегодня об этом бы хотел поговорить и несколько бихистского договора за этогова Давайте мы еще немножко прочитаем. Да, прочитаем, можете, С 14 стиха. Вот, 14 стих. И проповедано будет все Евангелие, Царствие по всей Вселенной. Вот здесь уже Иисус Христос говорит уже про последние времена. И тут вечер Иисус Христос говорит за последние времена. Какие признаки будут как на последнее время? Какие признаки будут в последнее время? что Евангелие будет проповедовано по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. В другом месте в послании к римлям написано, Послание, что... И мы римляне пишем. Евреи спасутся, когда войдет полное число язычников. Евреи, когда полное число язычников. 15 стих. И так, когда увидите мерзость запустения, реченое через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающего, разумеет мерзость запустения...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 Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, до ныне не будет. если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот, здесь Христос, или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы, лже-паророки дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам, Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не ходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте».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 Все племена земные увидят Сына человеческого грядущего на облаках небесных силу и славу великой. И пошлет ангелы своих с трубой громогласной, заберут избранных его от четырех ветров, от края небеса до края их. А смоковниц возьмите подобнее. Вот у нас во дворе растет смоковница. Вот дворе смоковница. Мы наблюдаем о том, что когда листья становятся мягкими, да, ветви... Листья, листья, листья, листья, листья, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то значит, что близко лето так, когда вы увидите все Сие, знаете, что близко при дверях, истинно говорю вам, не придет род Сие, как все Сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. И это произошло ну, буквально через каких-то 30 лет о том, что вот это было в 30-х годах. Иисус Христос. Как предзнаменование. Вы знаете, то, что произошло в 70-м году то что На уровне Израиля, и Иерусалима? В конце времен это будет так, повсеместно. И в будет на То есть войны, моры, глады. Народ восстанет против народа. И по местам будут землетрясения? «Но как было в дне Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до, дня, до того дня, как вошел Ноя в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествие сына человеческого. Тогда будет двое на поле, один берется, а другой оставляется». В Евангелии от Луки написано «двое на постели, один берется, другой оставляется». Две мелющи в жерновах, одна берется, другая оставляется. И так бодрости, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодроствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет сын человеческий. Кто же верный благоразумный раб, которого Господин его поставил на слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его придя найдет, поступающим так. Истина, истина говорю вам, что над всем именем своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет себе своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раб, Господин раба того в день, в который он не ожидает и в час, который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Аминь. Вот такое неутешительное слово, да, говорит Господь Иисус Христос. Иисус И как вот это вот понимать? И как договоры Ну У нас есть у людей иллюзия такая, да? И нехорошо, что имеем о том, что, ну, мы же верим всемогущего Бога. который рано или поздно, который, рано или поздно должен нас благословить. Да благослови, сделать сделает нас успешными. Да не бизнесменами. Что у нас браки были бы прочными. И браковые да будут а, И дома наши обеспеченными. И Оба... так или не такизубили мы в этом верим мы мечтаем, верим, об, в обо мечтаем вещах. за много нешта но как-то получается что ну, не все всегда получаем. наши мечты исполняются на этой на и вы знаете я сегодня хотел бы, чтобы вы посмотрели хотя бы немного глазами Бога. Как Бог вообще Как Бог видит эту ситуацию? В параллельных, местах, в параллельных местах в Евангелии от луки 18 главе от 18 глава вы тоже можете прочитать примерно то же самое что мы только что прочитали. почти что, такое, что прочитать и в одном месте иисус христос говорит и в иисус христос сказал, когда приду на землю и на Это тоже про последние времена. что за последнее время? Найду ли веру на земле? Что Помните это место, ли то место? Это тоже такое пророческое место. которое говорит именно причину. Почему происходят все вот эти катаклизмы? Почему происходят войны? За что происходят войны? Почему происходят вот такие бедствия? Голод. И главная причина, это неверие, на болгарском языке звучит, я считаю, что более точно, на болгарском языке он звучит как без верия. то есть веры нет, Пришел Иисус Христос в галилейские места, где он вырос, да? И Иисус Христос то И не мог там исцелить никого. Хотя в других местах исцелял тысячами. Все болезни. Все болезни. А в своем месте, где он вырос? Не мог исцелить никого. И написано так, что идился. Иисус Христос их неверию. И то и беше безверие Вот был на болгарском языке, на, на, на языке написано так, что се се от без вери ту им. На болгарский учу без На отсутствие веры. Отсутствие наверо. То есть мы знаем, что есть другая сторона. Знаем, чьимой другая сторона. И если у людей нар у какого-то целого народа даже един народ в большей степени. Просто осл, или ослабла вера? Или Люди духовно упали. И начали тотально отпадать. И за Вы знаете, вот в представлении Бога. Какой человек самый страшный? Какой в человеке Это не неверующий человек, Некой неверующий, который никогда не знал Бога, никого, никого не Бога, но может Его познать, но может да и может получить спасение, может, да спасение, и у него есть еще надежда, надежда. в Божьих глазах, в учи, самый страшный человек, человек, это какой человек, Каков человек, человек отпадший, человек, который, который когда-то верил, который и веровал, потерял свою веру, то есть загубил свой стал как Облаком гоним ветром ветра -гони, стал как проклята земля это так зем такая павел который уже ничего не производит ничто не, не вот такая нация которая когда-то верила в Бога. и которая отвергла его сознательно, куя и на сегодняшний день в некоторых странах, то время державе, просто в небеса поднимается такая хула на Бога, и в Бог, и какие последствия, и по миссионерской статистике, по я уже как-то один раз приводил это, Самые безбожные страны какие? Те, которые раньше были катализаторами веры. Которые были Которые отправляли очень много миссионеров. По всему миру. По всему И вы знаете, что это за страны? Я назову несколько. Это Великобритания. Самая невероятная. Ну, Англия, да, слово Англия. Ангелы. Вот И что сейчас с ней происходит? случилось Франция. Франция. Испания. Испания. Очень много миссионеров когда-то отправляли. На кораблях. Скороби. Достигали многих стран. Только для того? Саму за то, вот Колумб Америку открыл. Крил от, э, Америка. И, а, и, его миссия была? донести миссия была. Донести Евангелие до того континента. История говорит о том, что это был верующий человек. что И так далее и тому подобное. Что сейчас с этими странами происходит? которые раньше несли вот такое Евангелие. На другие континенты. Что происходит с людьми? Как после и, конечно, как последствия, И как последствия, что сейчас происходит в этих странах? В тези ну, просто какой-то безумие, постоянные революции. революции безумие. Просто смешение наций. Нации В Париже говорят, арабов сейчас больше, чем самих французы. И, конечно, они там все перевернули. И там правят на свой И несут такой радикальный ислам. И те, носят радикальный ислам, да, которые, ну, только попробуй не поверить в Аллаха. И последствия будут самые катастрофические. И я все-таки открою Евангелие от Луки, что утворя Евангелие от Лука, потому что это очень важно. важно. Евангелие от Луки, 18, -я 18 -я глава. И немножко прочту, что прочту оттуда. Малку. Давайте прочтем...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 Как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила ко мне больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопияющих к Нему день и ночь? Скажи, Бог не защитит ли избранных своих? Так написано: Бог защищает своих избранных. Бог защита во своих Хотя и медлит их защищать. Почему медлит? За что сибави? Опять же, вот штитава. это ну, странное такое выражение, да? Странный, странный израз. Ну, знаете, вот, ответ всегда очень простой. Отговоры в прост. Вот в падающем самолете нету атеистов, правда? А в самолете какое-то падание атеисты. Бог иногда выдерживает паузу. Бог не хочет а, править паузу. Для чего? За, кое, за кого? Для того, чтобы, и так написано, так исп опишу. испытать... За твою веру, твою эту веру. Ты действительно веришь? Настоятельно верываешь? А давай посмотрим. Некогда пугледным. Как ты будешь реагировать? Как ты реагируешь? Вот в такие времена, когда опасность. В такие во времена, когда има опасность. Когда войны. Когда ты войны. Или когда ты в землетрясение какое-то. Или попал. куда ты попаднешь в землетрясение. Сразу скрывается, на кого ты упаваешь? И выднаго ты показва на кого упаваешь? Потому что во время опасности. За что то во времена опасность? Скрывается истинная суть того, в чем ты пребываешь. И истинская сущность, в Человек вдруг начинает бежать к тому Богу. И человек Бог, в которого он действительно верит. В, в Кто-то бежит, чтобы раскрыть, раскопать и откопать свой клад. до земли свой клад, Каждый бежит туда где он чувствует спасение и от избытка сердца говорят уста уста открывается и сразу становится понятно что было в сердце человека. ну если вылетают одни сплошные проклятия ненависть и злоба Значит, этим Он было заполнено сердце человека. Значит, на то человек. Понимаете, да? Разбираете? А если сердце выходит слова благословения? Аку от сердцету на Богу словения. Слова любви. Думите на любовь. Как бы не трудно это было вообще понять. Как может трудно его да разберем? Значит, человек. На Бога. Значит, человек действительно верил. Значит, человек и, и вот в испытаниях мы проверяемся. И в испытаниях се Золото семикратно очищено огнем написано. И Давайте э, с 15 стиха. От 15 стих. Приносили к нему и младенцев. 18 глава Евангелия от Луки, с 15 стиха. Чтобы он прикоснулся к ним, ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истинно говорю, кто не примет Божьего Царства, как дитя, тот не войдет в него. Какая у нас должна быть вера? Как вот Писание говорит, как у ребенка, как у дитя. Как им и, э, вы знаете, чуть-чуть ниже Иисус Христос говорит, что... Где царствие Иисуса Христа? Где царствие, царствие Иисуса Христа? И Он говорит, внутри царствие Божие внутри вас есть. И сказал, Божье то царство и вас. Так написано? Что это значит? Как вот. Божье царство, Божье оно то царство... не имеет на земле какой-то такой четкой... Нет отдельной территории на земле. Какой-то земли? Никакого определенного земля. Что такое территория Божьего царства? Какой территорией то на Божье царство? Она состоит из наших сердец. Тя состоит из наших сердца. Вот Божьи ангелы за, за какую территорию сейчас воюют? Божьи ангели за какую территорию воюют всегда? ангелы не воюют за какую-то территорию. Ты территории. На этой земле. На той эта земля, она вообще не Божья. Ну, в, в том плане, что, какое будущее у этой земли? Тима, земля? Она со всеми своими делами ш, сга... со сгорит. Судьба. Это ее судьба. судьба. Так Бог, така Бог решил. И решил. То есть, эта земля, она идет в погибель. Тази земля у тебя в погибель. И это уже решено. Мы не останемся на этой земле. Няма да на Наше жительство где? Наше, живот, Наше жительство на небесах. Что на вот давайте мы в этом верить. И да в това. Потому что кто-то произносит это вот так. Ну, потому что за так что -то научили меня. Вас, за что -то научили Очень важно в это верить. Но много важно, наистина, да в и наша Родина, она не здесь. И наша Родина не е наша родина на небесах. Так говорит Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос. Его царство внутри меня есть. И нас. Ангелы Божие охраняют наши души, Божьи воюют за наши ангели, души. Души, за души. Увидьте, пожалуйста, это Божьими глазами. И на Бог. За что вою, воюет Бог сегодня? За Бог. На чьей он стороне? сегодня люди так тщательно пытаются перезащитть бога на свою сторону и хората э, бог да на страна, но бог он и не на той и не на той стороне. Той не на от конечно бог он защищает бог защитава, в большей степени по степень, сердце человека сердцету на человек который вполне уповает на, на него независимо от нации независимо от нации это может быть украинец это может быть русский человек. Это может быть чеченец. Это может быть чеченец. Кто угодно. Если он призвал имя Господне. на Бог его не отвергнет. Бог неямодеси. Не погубит. Неямодугу. Не выкинет, не выкинет из своей руки. не погуби. Неямодугу Бог его спасет. Бог ж его спаси. И он будет за него воевать. что Аллилуйя. И вы знаете, я хочу. Зачем-то я палец намочил, листать нечего. На да. макарих простой кого-то... Евреям 11 глава. Евреям 11 глава. С 32 стиха. От стих. Вот это знаменитая глава веры. Твоя знаменитая глава на Ассамблея верующих людей. Я просто прочту э, послание к евреям, 11 глава, и это очень интересно. Что я прочту послание к евреям, 11 глава, твоя много интересна. 32 стиха. Вот, 32 стих. И что еще скажу? Апостол Павел пишет. Апостол Хотя Павел пишет. Кто-то из теологов никакой теологии относит это послание от послания, к апостолу Аполлосу. Ну... Это очень мощное послание. Да, это мощное послание. «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иее, Фае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих» например, Давид, да? Например, Давид. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотех и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Тех которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельственной вере не получили обещанную. Послушайте внимательно. А, внимательно. Перечисляются невероятные люди. Невероятные Апостолы веры. Апостол на веры Самые большие пророки. Авраам, Моисей, Моисей. или Исаия и так далее. и такая о них говорит. Вот, все то что всех кого перечислили. то со И перечислять можно бесконечно. И И все сие свидетельствовав вери не получили обещанного. Но всички те, о кую добяха за свидетельствование привязярата ты не получиха исполнением на обещанитету. Вот а ты, возможно, сегодня веришь какие-то вот обетования? Возможно, не верю в никакие обетования. Ну самое главное, да, нам всем хотелось бы жить жить в мире, конечно. В, на всячки нас несвязко доживаем во в мир. В достатке. В достаток. Чтобы мы и наши дети, внуки, и правнуки не нуждались ни в чем. Ни наши детства, правнуки, внучки, не наши дети, правнуки, внуки, те-то нанесли нуждаем во в ни я верю в то, что эти люди тоже о чем-то мечтали хорошим. Достичь битого на земле. Где чечет молоко и мед. И жить там ни в чем не нуждается. Получили ли они обещанное? Писание говорит нет. Писание доказывает, что нет. Моисей так и не смог войти в обетованную землю. такая и не в обетованную землю. Авраам так и не увидел вот это вот миллиардное наследие. При своей физической жизни. При своей физической жизни. Сейчас он, конечно, видит. То есть себя вижу Но тогда, когда он жил, он этого не, не получил. и последний стих. последний стих. Почему? За что? Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Лучше, дабы они не без нас достигли совершенства. Не без нас. Не без нас. Это о чем говорит. Тво, за кое Вы знаете, мы живем, последнее время. живем в последнее то время. Вы знаете, я вот думаю, коммунисты, они тоже... Все, коммунисты. все они вели нас в какое-то светлое будущее не в в свету в бедащие. Ну, где вс будет все просто абсолютно совершенно. куда все, что будет совершенно. Ни один человек не будет ни в чем нуждаться. Няма да ни в ничто. Ну, было же такое, да? Нали имало тое? Кто-то застал. И мы настолько в это искренно верили. И пытались тоже помогать как-то. Кто-то из нас был и октябренком. Пионером. Пионер. И мы светы верили. И не верили. Вы знаете, вот в каком благоговении мы жили. Uh, Какое было живях мы? Я приведу один пример. Что, вы кажете один пример? Когда я, когда я был uh, мальчиком, подростком, таки. Когда ты был teenager? Ну, может быть, там 10-12 лет. 10-12-й вот бывает же такое: в классе вот сидишь вот так. Сидишь воучилишь ты. И кто-то что-то там сделал, пошутил. Некуда и что-то я пошагувал. И это прямо во время урока? И по времени на час. И такой вот смех на тебя может навалиться. И, на можешь, да, силу, ну да да может такая Ну какую-то смешинку поймал. И ты там просто закатываешься вот так. Ну понятно, что сейчас преподаватель увидит, выгоните. А Разберусь то это изгони. Вот а ты это все в себе вот так запираешь и вот ну просто давишься вот так, ну пытаешься скрыть эти звуки. Да скрыешь, ты здесь на смех. И ничего не помогает. Ну не помогает. Вот какой-то бесконечный вот такой вот хохот без края ну и вы знаете что вот у меня срабатывало как вас мне помогаешь что могло остановить мой вот такой смех как вы можете доспрейт то зимой смех и это всегда работало то во виноги работил я представлял про себя представляхся даже не самого я представлял портрет Ленина представлях портрет на Ленин и лицо мое сразу, раз, и лицо, смех останавливался изводнуш... мгновенно. Вот насколько мы с, с благоговением относились с к, такого к этому к миру, по-другому не миру. И вот это, конечно, было страшно, что, и конечно, было страшно. коммунисты, что они пытались построить? Построить светлое будущее, но без Бога, но без Бог. что ли? <laughs> на портрете Ленина, да. <laughs> на портрете на Ленина. Писание что говорит нам? Писание доказывает. Если Бог не сожиздит дома, аку Бог да дом, то напрасно строят строящие его. Без Бога невозможно. Да, если Бог не благословит постро... стро... стро... строението на този дом, тогда бессмысленно. И знаете, вот в первом послании к Коринфянам, и в первом послании к Коринтянам. Вторая глава, 9 стих, стих. Она говорит удивительную фразу. Вот фраза. Вот Кто вспомнит? Вот не видел того глаз, кто и Бог не слышал не видел, того уха, и ухо не чу. <laughs> что Бог приготовил возлюбленным своим. И вот сегодня, сегодня я приведу для пояснения две притчи всего лишь. Чтобы было бы уже до конца понятно. разберет эту край. Вы знаете, что Иисус Христос нам пообещал? обещал? А его обещание это всегда да и аминь. Он не пообещал нам, что он построит нам дом на этой земле. Или я ошибаюсь? Или Ничего подобного. Иисус Христос этого не обещал. Иисус Христос не обещал. Но он сказал. Но то и сказал что я иду. Чтобы построить вам город. Чтобы приготовить вам место. И оно не будет на земле. Оно будет там, на небе. Вот кто в это верит? Поднимите руки. Я в вот я в это верю всем своим сердцем. И вы знаете, я приведу вам такой простой пример. Смотрите, Бог сегодня строит нам целый город. Бог. Я думаю, что там уже осталось совсем немного, И мысли, что совсем малку, Чтобы приготовить его для того, чтобы вместить туда... Я не знаю, как, как, как это число вообще назвать. Там Триллиарда, да. Триллиард триллиар, да, верующих христиан, верующие христиане, которые все там поместятся. Там всички, что И вот представьте представляете у тебя есть какой-то старый дом и <говорит> стар, ну вот семья семейство, жила в старом домике и семейство в, в, который возможно стар, перешел кышта, ей по наследству и ты ну, вот такой старенький ветхий домик и тази что многогу он уже разваливается започит, да малко, вот еще немножко и кровля посыпется ешь и, да и хозяин дома и, а, на он пошел куда-то, на новое Киме. место нашел хорошую землю. То и новую местную новую землю. И начал строить новый дом. И запашен он строит новая Из всего нового? От нового. Мощный фундамент заложил. А то и направил много здрав фундамент. А вы знаете, какое основание у небесного Иерусалима? А знаете ли, каково основание а, на небесный Иерусалим? 12 оснований. Двенадцать оснований. Из чего? Вот какого. Из драгоценных камней. От драгоценных камней. Я даже от это головой своей, да, не сердцем я вместить не могу. Все, не могут вот 12, 12 оснований. Ну, 12 основания. И все из драгоценных камней. И др... камни. Золотые улицы. Золотые улицы. Начи... Начищенные так? Такая чист... почистка как зеркало что ты там сможешь увидеть свое отражение, там свое отражение. 12 ворот 12 и каждая ворота будет сделано из чего и от какого, что будет ну, вот, из огромной какой-то вот такой драгоценной жемчужины от, э, перл, перла. это все то что описано в первой главе и то, что это в 21 глава книги откровения в книге и вот хозяин там вот и домакинно построил уже новый дом думает ли он о старом своем доме конечно думает Потому что там мисли. осталась его семья За что -то там установил а крыша уже течет а тече. во всех смыслах этого слова. Во смысле и дом уже вот так вот вот шатка валка еще немножко и разрушится и что и хозяин думает, как можно быстрее оттуда и вывести домакиня, своих. И думает, как по да то сего, тази кышта. И привести их куда? И да заведе, привести их в новый дом. В, в новое жилище. В новото, новото жилище. И это наследуют все верующие в него ты в негу. которые прожили на протяжении вот этих шесть тысяч летту содали в лет. знаете это у нас тысяч лет при нас, твай, 6 а у бога на небесах а на всего лишь неделя прошла сам 6 дней. дней потому что так написано у бога За что при бог тысячи лет как один день и он готовится к воскресенью и то он готовит брачный пир. То и готовит брачный пир. Он готовит убранство. Э, убранство. Украшения, э, да. Некоторые украшения. И тогда вы знаете, как-то все по-другому воспринимается. И голова сечку започваешь, да воспримаешь друг начин. Тогда понимаешь, почему здесь все вот так происходит. Разбираешься, что тук такая сечку сослучила? Все сыпится и разваливается. Сечку соруши. И куда устремляет нас наш Господь? И на не веде Бог? Пусть вера твоя сегодня окрепнет. И вера, сегодня по, по, по И еще одну притчу я приведу. И я одна притча? Знаете, одна женщина как-то ехала в автобусе. Автобус. Ну вот полный автобус. автобус. Кто-то сидит, кто-то стоит. Няко сиди, няко стои. Остановка очередная. Има пак спирка. Базар. Базар. И входит одна такая, ну, бывает. Бывает. Сучу вошла сей. такая базарная одна такая тетка. И влезает одна а, жена Вся такая, базара. ну, затаренная чем-то. Тебя купила много нечто. Вот, ну, не, не очень опрятное. Немного... А, и Что она там где-то вот лазила, собирала, там брала что-то. и вот, Все, и търсила, все это она вот, затаскивает в этот автобус И всичко, всичко, всичко И видит, что вот рядом с этой женщиной. И Вижда, тази жена? Освободилась одно место. Все одно место. И она быстренько быстренько и взгромоздилась и, и всю вот эту тару все то что и у нее было. Неща, взяла вот. со себе си, с левой стороны она взгромозила от... на эту бедную женщину и, слага вверху жена. и вот на женщину свалилась это все и же просто сиди она придавила ее к стеклу, стеклу возмущаться бесполезно тут же тебя тя... поставят на место бессмысленно да се и она вот как-то вот так, зажатая к стеклу, и вот она вот так сидит Сиди. и улыбается. И со а женщина напротив, а жена, ты... такая интеллигентная женщина, интеллигентная говорит, жена. женщина, почему вы молчите? Скажите, что мы ей, Скажите ей, пусть она уберет с вас свои вещи. Что она себе позволяет? Как, как она выражается? Как, как она пахнет? Как мириши. Это безобразие какое-то. Твое безобразие. Почему вы это терпите? За что вы терпите? И вы знаете, И что эта женщина ответила. И, и друга жена, это отговоря. из реальной жизни. И от реальной жизни. И женщина ответила. И жена Да мне уже сходить скоро. Да из, да скоро. На, следующей На следующей остановке. Я уж потерплю. Вот и вся притча. И твоя Узнать, почему я не беспокоюсь. Знаете ли, что не Мне уже сходить скоро. скоро что Но немножко давайте потерпим, друзья. Да потерпим. Ну, каких-то там 30-40 лет. Години. Для Бога это, это минут. За Бог минут. Но Он смотрит сейчас на нас. Но всегда нас. Насколько мы ему верны. Верни? Насколько мы отражаем Его характер. Как отражаем его Насколько мы являемся отражением Его сердца? Далее, мы отражение на сердце? Насколько мы являемся письмом Христовым? мы письмо письмо. Потерпим еще? потерпим ли малку? Бог всегда дает силу, чтобы вынести. Бог всегда дает вас силу, да и стерпим нечто. Как бы нам трудно не было. Туда и да трудно, Бог нас никогда не оставляет. Бог не Это еще и одно Его обещание. Одно обещание. Пусть Бог нас благословит. И, Бог не благослови, и вот становится как бы не, пусть хоть немножко, но понятнее. М -м, почему Иисус Христос нас так учит? За что Иисус така не учи? Молитесь. Молитесь. Непрестанно молитесь. Не которые неистово молились. Которые молились день и ночь. <связывая> вот для чего мы молимся? За что молимся? За какого? Мы молимся только для того, не молим за това, чтобы не терять связь с Иисусом. Да не губим Иисус, чтобы поддерживать с Ним самые близкие отношения, да с наиблизкие отношения. И сохранять свою христианскую сущность. Пусть Бог нас в этом очень сильно благословит. И... Вот именно сейчас испытывается наша вера. Кто мы? Мы христиане? Нет, мы христиане. Или мы сочувствующие? Нет, да. нет давайте мы слоним наши сердца сегодня давайте мы помолимся нашему господу иисусу нам сходить уже скоро пусть господь нас наполнит господи помилуй нас пусть наши чаши пусть наши сердца пусть наши души души Будут наполнены твоей святой благодатью. Твоей безграничной любовью. Твое ты покрываешь даже своих врагов. Которые когда-то ненавидели тебя которые, тебя. которые сегодня ненавидят тебя. Которые сегодня готовы убивать. Сегодня готовы убивать только за то, что кто-то имеет христианскую веру. Саму за то, христианскую веру. И для этих людей твое благоухание, и за эти хора, твое, твое благоухание как некое зловоние, как написано. Зловоние. Ну, Господи, ты продолжаешь их любить. Ты продолжаешь, и Потому что Бог есть любовь. За что-то Бог и любовь. И не важно, как к нему относятся. Не важно, как он Он не перестанет любить. То и убить. А мы твои дети Да Дай нам поступать так же, как ты поступал. Да как и пусты очень и нас также любить как ты любил помоги нашему неверию помогни на нашу безверие. верим господи верим Вер помоги нашему неверию помогни на нашу безверие. исцели наши сердца исцели наши сердца а мой еще еще раз и умой Уч, учи нас благословлять проклинающих нас и учи, да тези, учи нас еще еще любить ненавидящих на, нас. не Учи нас еще своей святой благодатью благотворить тем, кто гонит нас. это свято да не гонят. И всячески ненавидят нас. И кого это не ненавидит, Учи нас любить своих врагов научи написано. как написано както спасибо тебе господь за слово Благодаряй Твое. Твое, за Твое слово, которое мы можем сегодня читать можем да читаем, и еще, еще раз укореняться и, и в тебя господи да укорреняться твой характер в твой характер и в твою любовь, в твою любовь. мы молились молитва согласия в молитва на согласии во имя отца и сына и святого духа во имя Господа нашего Иисуса Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аминь. благословены. Будьте благословены.